Еще одно видео с одной раздачей на платформе GLEM от Shiba Chain. Авторизовываемся через социальную сеть. Дальше указываем адрес кошелька Binance Smart Chain, то есть Metamask. Подписываемся на Twitter. Делаем ретвит вот с этими вот тегами. Подписка на два Telegram. Medium, Reddit, GitHub. Ну а дальше можете приглашать друзей при желании и возможности. Копируйте ссылку, делитесь с друзьями напрямую. Через кнопки социальных сетей вы можете разместить уже готовые публикации. Много времени раздачи не займет. Здесь рандом 5000 участников. Завершение 25 сентября. На этом у меня все. Всем пока.